Всем привет, вы на канале СПЛЕЙ Сегодня мы ловим призрака на сложности безумец Дело номер 157 У нас Роза Ланкастер у -у. Ланкастер Так, ну... Пробуем, что я могу сказать Так, сейчас представим щиток у нас в подвале Наталья Орлова. Здравствуйте. Безумец? Ой, стоп, он же где-то взаимодействовал. А я уже это... Ой-ой-ой. А что-то такое происходит. Так, еще вот здесь, кажется, было. Оба-на. Ага, следов нет. Ладно, пойдемте включать щитки. Щиток? Он очень активный, кстати. Очень активный. Так, а нычка? О, нычка есть Хорошо, это хорошо Это замечательно Так Что мы имеем? Пока что мы ничего не имеем Нычка есть Все есть оба она, Слышу Слышу, слышу Так, ну ладно Он пока что не дает никакую лику. Мы идем за остальными предметами Возьмем камеру, Ой, э -э Радио и камеру Надо было фонарик, кстати, выкинуть, ну ладно Хотя, зачем я беру сейчас радио, когда Непонятно, в какой он комнате Ладно Сейчас все принесем сюда И в целом. Мне нужен термометр, наверное, больше. И вот этот. И вот эта штука. Вот этот, вот этот, и вот этот. Что там свет моргает. Так, ну мы просто кинем пока сюда его. И походим с термометром. 8 А ты где-то тут взаимодействуешь, что ли? Оба она. Ага, ты в детской, отлично. Очень-очень ранняя охота Выпустите меня Так, она шла, похоже, откуда-то отсюда Вот а, Так-так-так-так, стоп-стоп Стоп, без паники Так, ну-ка У меня есть полторы минуты безопасного времени Ой-ой-ой Как не то Очень ранняя охота Так Огонька я не вижу Огонька нету, ладно, пофигу Сейчас мы быстренько все перенесем ей если она, конечно, там еще. Ты молодой, ты молодой, ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ой-ой-ой. Ага. Ой-ой-ой, бежим, бежим, бежим. Это демон. Так, сейчас. Нет, это не демон. Кто ранее охоту может начать? А я не знаю Но это не морой, это не диаген Это... А больше у меня нет вариантов Так, я хочу кинуть туда крест Красик, снова здравствуй Я хочу кинуть туда крест Да, на охоту начала прям вот-вот только что Прям очень быструю Так, я вообще туплю очень сильно Сейчас я соображу А кем издание? А, при помощи направлен микрофона. Давайте А, а что мне? А, фонарик у меня в руках Мара, Мара, Мара ну Мара, Мара это пока что непонятно Ты же здесь еще? Ну ты сиди здесь А это может быть? А, подожди, у нас радиоприем. ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой, -ой. Крест сгорел Так, это не Мираж. Мары душные. Да, я, у меня самый вообще нелюбимый призрак, на самом деле, это Мар, Потому что она вообще непонятна. Пойду сводку и крест. Это может быть... Ну, это не Мираж, получается, у нас. Ну, духом я опри... Ну, кстати, там он все кидает и швыряет. И может ли это быть... стоит. Может, она ушла? Может, я засек? Ой, все, все, уйдет от меня. Так, так, так. Крест у нас есть. А, нет, это не морой. Там шаги э, медленные. Ну, медленные. Это не быстрый призрак. Это не быстрый призрак. У нас, получается, может быть, близнецы ну, короче, я пошел за благовонием, потому что, как бы, ну.. Проверку над на духом можно сделать. То есть я сейчас просто обкурить если его комнату. Ну ладно, нет, тут, это, это бред. Ой-ой. Почему-то, мне кажется, это полтер, нет. Какие у меня еще там э, сбежать от призрака? А я не сбежал, он охотился за кем? За мной же Просто вот это все раскидано И есть предп... все раскидано Прям все Ну и что что не видел? Должно считаться Я же сбежал он за мной охотился ну, за кем начнём? Так, пришла И что ты хочешь от меня? А где фотик, кстати? Просто вдруг она себя покажет И я такой быстренько сфоткаю Надо свет включить везде Вот так поставлю фонарик И пойду за фотиком Иди сюда, дай нам знак Сожгла крест Так, можно следы пофоткать, кстати Что-то я А я больше ничего не хочу фоткать, мне страшно Вышла Наступила сюда Сюда Ну, может быть, сейчас все отфоткаю Сейчас еще за одним фотиком скажу. Кто это может быть у нас? Ю... Стой, может быть, это Юкай. Хотя я вроде в его комнате нахожусь, разговариваю. Ну, сейчас мы вычеркнем близнецов. Второму. Так, у меня же есть благовоние в руках. Есть. А ты что, ушла? Нет, у нас здесь. И крест не жрет. Ну вот, смотрите, есть свет, да? Я сейчас выключаю свет. Бам! И что происходит и ничего не происходит но он не агрится на мой голос хотя по идее я сижу здесь оба на это какую дверь потрогал пришел сюда давай заходи кушай крест блин там это что -то трогает не знаю может быть ой не знаю. Что-то я нафоткаю сейчас где-нибудь. Ну вот, кстати, в темноте сейчас нахожусь, и она это более агрессивно стала. Так, ну ладно, я думаю, надо крест выносить и смотреть просто по охоте. Ой, сейчас будет у меня челлендж, конечно. Надеюсь, что сейчас в руках у меня не сгорит. Все, нету креста. Начинай. Давай поиграем. Так, это пустой. Привет, привет. Дверь теребонькает. Что ты там не можешь закрыть? Не помогу. Опа. Так, нужно засечь полторы минуты срочно. Сейчас секунду, чтобы духаря вычеркнуть. Ой. Так, ну то, что мы в доме не находимся, это не считается. По шагам обычный, значит, это не близнецы. Там что, фонарик моргает у меня? Так, засек тайм-аут. Тайм засек э Экстисфот его. Да, она есть Это не фантом Это не близнецы Анрек, кстати Сейчас мы будем постепенно вычеркивать Сейчас мы проверим Кстати Это мне уже не нужно Сейчас пока она там Так она Собачку отдадим ей Попробуем проверочку на эту На полтергейсте сделать Посмотрим, как это все дело разлетится. Что тут еще есть? Хм. А вот это уже. Она комнату поменяла. А вот это уже похоже на Мару. Не видел меня и забыл. Ну да, стримов не было. Перебила мне свет. Так, тем, тем временем прошло почти полторы минуты. Да, это не дух. Она мне дверь открыла, а я даже не вижу ничего Так, ну что это? Это не дух Не близнецы а, Делаем... А, нет, это не смогу сделать никак Ну, можно на Анрео проверку сделать И... Кстати, я не посмотрел, раскидывает ли он там все или нет Ладно, иду еще за неблаговонием Проверку можно на Анрео сделать, зашедшим у свечи Так, ну ладно, у нас еще пока есть... Опять же, полторы минуты безопасного времени. Просто я не знаю, какая теперь ее комната. Но она шла опять же отсюда же. Ой, нет, стоп. Лучше я скину фонарик. Вот сюда переехала. Да, сюда. Так, а, есть, идея. есть идея. Есть идея, есть идея, есть идея, есть идея. Сейчас. Я забегу, сейчас возьму кресты И поставлю свечки И если сгорят сгорит, Сгорят свечки Три штуки и начнется охота Значит это Хотя сейчас вообще не показатель проверять так. так Пока сюда поставим Сейчас возьму свечку здесь еще И все в принципе Я Думаю две свечки хватит чтобы проверить Ой Что роняешь Не надо Раз, два Оба-на Как только загорелась свечка Кстати, не прошло полторы минуты Это анрё получается Это анрё У меня полторы минут не прошло Прошло ровно 30 секунд Как только зажег свечки Он видимо разбесился А где фонарик мой, кстати? Так, ты мне тут не это. Не, не, вот это не надо мне. Можно фонарик заберу? <свеч> так, пожалуй, вот так вот сделаем. Так, одна свечка погасла. Я забыл таймер засечь, но я думаю, секунд 20 я здесь был. А мы ее еще раз зажгем. Так, они... А не... Ну что? Не надо так делать А, свечка как распятие Ну Ну да почему так это? Во-первых, ранняя охота Блин, что-то мары реально что-ли? Просто все кидают Я не понимаю Раз свечка затухла, два свечка затухла. Сейчас должно распятие сгореть, нет? Разве не так делается проверка? Вот, сгорело распятие. Ну блин. Я не знаю. Ладно, буду сидеть с зажигалкой в руках еще. Вот, све у меня, он, он у меня затушил в руках зажигалку только что. Раз. Три свечки надо. Три свечки и охота. Это Андрей. Ой-ой-ой. Смотрим на полтергейста. Ну, блин, нет, это не Андрео, наверное. Это не Полтергейст. Это не Катя, что разговаривал постоянно. То, что выбило свет, меня подозр... это, это вызывает подозрение. Либо Мара, либо Андрео. Блин, может, я вообще мимик. Ну ладно, у меня. Нет, я вообще не хочу проверять. Мне кажется, это. Мара. Я, короче, ставлю Мару. Но судя по моей удаче, это может быть Андре. Ладно, давайте. У меня монетки нету, да. Блин. Чтобы бы подкинуть? Ладно, пусть будет Андрю. Это Андрю. И я поехал. Ладно, это Мара. Ладно, это мимик. Да это мимик по-любому, да я прям не знаю. Ну нет. Кай? Ладно. Ну блин, он не вообще ничего не делал со мной. А Юкай может ранее охоту начать?